на каждом нашем ретрите активизируется энергия рд потока и ваша родная душа к вам выходит на связь даже если он пропадал месяцами именно вот в эти дни почему потому что опять-таки вот обратите внимание активизация потока который соединяет вас при этом не обязательно ему вам строчить эсэмэски звонить говорить где ты а что ты а почему не поздравил и так далее вот этого мандража не надо мы с вами занимаемся духовными практиками, и вы должны привыкать к тому, что у вас есть внутренняя сила. И она реально работает. Многие думают, что вот внутренняя сила — это хорошо посидеть, побалдеть, посидел в позе лотос, полулотос, походил по местам силы, ну как такая, как сказать, как сказать, такое хобби, да? Вот тебе делать нечего, время есть, свободной иди и позанимайся духовными практиками. На самом деле вы нарабатываете внутреннюю силу. И нужно обращать внимание на те результаты, которые она приносит. И мы все время обращаем. И вы вроде бы понимаете, слышите, видите. А потом точка сборки опять падает вниз и говорите, нет, это невозможно. Я должна в него непременно зацепиться, непременно узнать, что и как. Свет, ну, мне мы тебе с Андреем сколько месяцев говорили? Ну, Света, она молодец, она откровенно сказала мне сегодня. Она говорит, я, конечно, понимал, о чем вы говорите, но я все время думала, что вы чего-то не понимаете про мою жизнь. Чего-то вы очень сильно про меня не понимаете, поэтому говорите то, чего я, в общем-то, не приемлю, либо не понимаю тоже. Да все мы, в принципе, понимаем и, опять-таки, допускаем любую индивидуальную ситуацию. То есть, как хотите, в общем, так и делаете. Мало ли, какие у вас там особенности и личные, и особенности общения. Но есть общие законы, которые просто работают. И вот об этих общих законах мы вам и говорим. И э, все время э, стараемся обратить ваше внимание на те моменты, когда они у вас лично в жизни начинают работать, чтобы вы не прошли мимо этого. Что вы приехали на ретрит не только отдохнуть и постречаться, и пообщаться, и это великолепно и имеет огромную ценность, но вы здесь имеете <кхм> замечательную возможность поднять свой энергетический уровень, и там, на этом новом энергетическом уровне, посмотреть, как все иначе может работать в вашей жизни. Не умозрительно, теоретически, а в вашей жизни конкретно. Вот у Светланы, у кого-то, по-моему, еще кто-то, еще подходил, что-то э, говорил. А, нет, вот, ну, ну, ну, вот. То есть это работает, и мы об этом поэтому постоянно и об этом, поэтому об этом мы постоянно и говорим, потому что это работает. Вы получили опыт здесь, то есть, вот э, практику делали, энергия поднялась, опыт получили. Потом этот опыт уже дал какие-то результаты, их нужно осознать осознавание этого опыта. И потом вам нужно самостоятельно это дома уже делать. То есть, если у вас начинаются какие-то затыки в общении, или в личной жизни. Вы можете, конечно, совершать массу каких-то внешних движений, манипуляций, но если вы уже сами лично пришли к такому выводу, что внешние действия не работают год от года, не работает, не работает, не работает, зачем биться в ту стену, которая все равно останется стеной, наверняка не пробьется эта стена. Вы, вы шевелите веточку своей головой. А, вот. Чего? У нас? Да. Конечно, правильно, я полностью поддерживаю. Все, а, ну, абсолютно. Что ну, я уже понимаю, что я уже как попугай-пупка. Конечно. Я опять по кругу хожу, Потому что все, я честно скажу, что я когда это поняла, и он уже ушел, прям. я вот, вот в эту тишину, я могла ему еще там писать, что-нибудь там хмыкать, но я вот остановилась, я бы вот Андрея держала за дня три, <с mesh> я, не да, я, уже, не сорваться. я там валялась, рыдала, э, рвала меня но я все время его держала незримо за руку чтобы мне вот эту вот грань погнаться потом я перешла и какой-то пошел в новый выхлоп у меня там закрутилась работа меня там на квест на гвозди поставили пробило меня что-то вот была трансформация причем не во сне, как у меня обычно, а смерть была вот на этих гвоздях. И вот оно вот он пошло, пошло, пошло, и все. Я пошла куда-то, куда меня оправляли. Благодаря вам. Теперь дальше идите, Светлана. Теперь дальше здесь Мы же не можем постоянно 24 7 все время кого-то вести. У нас же есть и личная жизнь, есть другие люди. Вы здесь обретаете свой собственный опыт, его нужно осознать и дальше его практиковать самостоятельно. Вот, допустим, вчера с Галиной да, проработали очень интересную вещь. И она сказала, это же вообще был не мой голос, это как будто не я говорил. Нет, это не я вообще. Вот, вот. и потом тоже. Вы все видели, что это реально работает, это энергия, да? Это реально работает, это не человек придумал, не фантазировал. Он открыл в себе вот этого союзника, союзник это называется на самом деле. И в следующий раз, когда у вас будет такая же, либо подобная ситуация с вашим этим мужчиной, вы можете к этому союзнику обратиться, и тогда вот хочу задать вопрос, Галень, и что вы тогда сделаете? Ну, я здесь соединюсь с этой весной феей. И просто да ну. Она вчера просто улыбалась, это фея? Нет, ну она рождала жизнь, красоту, радость, любовь. А кто же вам мешает это делать? Будет играть. Ну, да. если в такой момент еще произойдет, значит, вот так вот ну, Конечно. и... Конечно. Играть буду, я могу, как за Можно произошло. даже и не ждать этого момента, Но да. Вы через вас. пусть проявляется, да? Вот э, я не просто так начал, я все думал, ну да, 8 марта праздник, что э, людям портить праздник, надо хорошее все. Вот я начал со Светы и перешел на Галину, сегодня женский день, у вас есть женская сила особенная, та, которую у мужчин нет. Я понимаю, вы тысячи раз об этом читали, но только, в, но только в практике, только в практике, только в практике, не вот... Просто чтение или убеждение, когда вы слушаете лекцию. Это, конечно, же хорошо, если слушаете лекцию, и у вас что-то внутри сильно резонирует, то это может у вас заработать. Но вот когда вы у себя внут... вовнутрь вошли к себе, и там нашли вот этого союзника своего, какую-то настоящую женщину в том или ином виде, да, и потом можете это прорабатывать. Потом вы со временем, если раз, два, три, четыре это делаете, вы начинаете понимать, что эта женская сила удивительно работает. Я же не просто так вчера Галину спрашивал, а что она делает, а как он реагирует. Мужчина против настоящей женской силы не может ничего противопоставить. Ну, кроме грубейшей силы, там я не буду сейчас озвучивать, праздник, да. Вот. А так, по-настоящему, он ничего не может противопоставить, если настоящая женская сила. Причем, если это видео будем публиковать, многие могут подумать, что настоящая женская сила, это сила соблазнения, сила манипуляции и тому подобное. Может, я я скажу? Это как бы по, таку, по таким низким вибрациям, это, то, это мы тоже учат. У нас мы здесь это, об этом не говорим. Как раз наоборот, я обращал внимание, что, Галина, расскажите, как она себя ведет. Она танцует, она... Вы можете вспомнить, что она свободная? Когда вы видели своего союзника, она свободная, светлая, и какая у нее сила? Это сильно, сила тончайшая, это не то, что сила манипуляции, соблазнения, это тончайшая сила, это сила, которая как, как звезда, как какой-то магнит, мужчина манит, завлекает сама по себе, не женщина завлекает и показывает там какие-то свои части тела, а вот это ее энергия. Вы же помните, это та женщина, ее фея. Она была в длинном э, сарафане или платье, да, э, в этом в льняном. Вспомните э, карту э, аркана Таро, э, вот этот выбор любовь. Там одна женщина стоит голая и вся в драгоценных. Шестой аркан. Помните? Есть различные карты Таро. Влюбленная называется. Любовь, влюбленный или выбор он еще называется. Там одна женщина стоит голая и вся в драгоценностях украшенная, с черными волосами. И у нее такой, какой взгляд? Если кто видел, помните, нет? Хищный, Хищный и соблазнительный. Этот взгляд, если внимательно смотреть, она на мужчину смотрит и говорит, ты мой. Но это бывает, да? А? а вот это другая, это нет, не бывает, это другая. А она говорит, ты мой. Мужчина между двух женщин. Другая женщина стоит в, простом, в простой одежде, поясок подпоясанный, светлые волосы, как она на него смотрит? С она с нежностью, то есть одна женщина, грубо говоря, сватхисханная, причем сватхисханная такая не, не очень-то, а другая женщина, она хатная. И мужчина как бы перед выбором между двух этих женщин, получается. От мужчины зависит, кого он выберет. Но вот эта светлая женщина, которая была у Галины, это как раз вот это во многом воплощение той женщины, которую могли бы видеть на, на изображении картах Таро. И вот какая у нее сила. Нам на повседневности кажется, что если женщина не будет... Себя вульгарно вести, особенно молодых теперь, а если женщина не будет себя вульгарно вести, если не обвешивать себя драгоценностями, если она не сделает вот такой взгляд и так далее, стреляющий, да. А мужчины с опытом, вот мне довелось такое испытать, вы, мужчины, они знают, что такие женщины, женщины из этого разряда, у них из, из свадхистханы выстреливается такой аркан, гарпун, энергетический, и тебя бум, вот сюда. И ты чувствуешь вот это вот. И мужчина это чувствует. И он уже вот как кролик перед удавом, он если не осознает, что происходит, вот этот гарпун, да, он просто идет на это и все. А если мужчина осознает, то он сам, себе, сам себя как бы спрашивает, мне это нафиг. То есть она, женщина, просто хочет, ну, грубо говоря, иметь. И этому учит. А светлая женщина, та, которая была у Галины, она завлекла его танцем, радостью, весельем. Мужчине хорошо, он радостный. Он, там нет зависимости, нет цепляния, нет соблазнений, нет вот этих всех низких привязок. И вот Галина узнала, что у нее есть такой союзник. Я думаю, что она была несколько удивлена. Как вы считаете, Галина? Ну, неожиданно, да. Неожиданно. Вот у каждой женщины, как и у мужчины, но все они женские праздник, у каждой женщины есть внутри и светлая женщина, и темная женщина. На кого вы будете больше внимания обращать, кого вы больше будете кормить, кого вы больше будете любить, ну, та и будет больше играть роль в вашей жизни. На этот счет есть различные мнения. Я не хочу сказать однозначно, что вот эта вот темная женщина драгоценности это плохо. Есть огромное количество мужчин, которые вот таких и ищут. И, ну, пожалуй, один, ну, может быть, и пару раз я видел мужчин, которые от этого, ну, просто прутся. Вот они встречают такую женщину. Вот это именно женщина, других они не понимают, они не воспринимают их. Вот. А именно вот такая нужна. Так что не надо говорить и думать, что вот это плохо, так нельзя. Кому-то надо, пожалуйста. Вот. Союзник это тот, вот как Галина рассказала, тот, который вам не то чтобы помогает, а он как бы вселяет в вас энергию. Я считаю, что в этом вопросе не стоит разбираться подробно, потому что мы заблудимся. Это может быть прошлое воплощение. Вот вчера с Ниной работали, она говорит, это же сказка какая, но она в ней живет. То есть с нашей повседневной реальностью то, что переживала Нина, практически ничего общего. А ее это так, ею так завладело, так ее так увлекло. Совершенно не исключено, что рядом с нами есть параллельная реальность, где все это есть. Либо это, может быть, было очень-очень давно, кто его знает. Да? Нам это по большому счету не важно. Главное, что сейчас это у нас внутри есть, и оно работает. Вот что важно. А думать, размышлять, что это прошлое воплощение или что-то, ну можете угадать, можете не угадать. С моей точки зрения, много это не дает. Много дает то, когда ваш союзник у вас внутри живет. То есть вы не просто с ним познакомились, а потом приехали домой и стали с ним разговаривать. Вот у меня индивидуальные сеансы есть. Я не буду озвучивать имена. Но есть женщины, которые со своими союзниками познакомились, и когда им очень плохо, они с этим союзником начинают общаться, и у них становится все отлично. Три, пять, десять минут, и все отлично. Человек выходит в совершенно другое состояние сознания. Безусловно, Безусловно. Это как вдохновение. Как вдохновение. Ко мне, к сожалению, очень мало приходит на консультацию мужчин, во-первых, потому что мужчина, он, мужчина у нас в России, он брутальный, он все знает, умеет, ему нужны консультации все отлично. По, по факту, конечно, не так, но тем не менее такой стереотип есть. И когда мужчины, нормальные люди мужчины приходят, они рассказывают примерно то же самое, что сейчас сказал Володя. Каждый рассказывает о своих красках, о своих подробностях, и я и от себя могу то же самое подтвердить. Вот эта уникальная женская сила состоит еще и в том, что женщине иногда... Эм, вот как вот я пытаюсь избежать этих стереотипов, быть слабой, да? Сейчас я подберу слово точное. Вот это вот Шанти дано по природе очень сильно, вот у нее можно этому учиться замечательно. Женщина молча, практически никому ничего не говоря, может испускать такую удивительную мощнейшую энергию, которая... А где-то вообще может быть на другом конце земли или где-то рядом, неважно, какого-то мужчину очень сильно активизирует, и этот мужчина, вот сейчас внимание, очень важный момент, хочет либо спасти эту женщину, либо безгранично ей помочь. Еще есть такой аспект. Ко мне один э, приходил э, мужчина на консультацию, э, у него встреча с родственной душой уже много лет, общения нет никакого. Он говорит, ну все, она не хочет общаться со мной. Ну, классическая ситуация с родственной душой. А, и общаться она не хочет. А он приходил ко мне для того, чтобы установить тесную вот эту вот связь с, его, с ее душой. Очень быстро мы кстати, с этой задачей справились. И дальше мы перешли к некоторым другим темам. И в том числе он озвучил следующее. Он говорит, я теперь понимаю, это моя родственная душа. Я понимаю, у нас никакого общения нет. Я понимаю, я не буду ей писать, потому что, ну что, я зачем буду навязываться, я нормальный человек, мне это не нужно. Но в то же время, я чувствую, и это просто меня заполоняет, что я должен ее спасти. Зов. Зов. И спасти не просто ее. Он говорит, я понимаю, он говорит, я понимаю, что это слышится шизофренически, но так как мы друг друга понимаем в одной теме, да, он просто открыто мне говорит, я понимаю, что я должен спасти как бы ее, но я чувствую, что я должен спасти принцессу. И он так и стал называть, говорит, теперь мой этап, этап моей жизни – спасти принцессу. Он так называется мой этап. Потому что это мной завладевает полностью, это меня тянет, и так далее. Вот. Вот таким вот образом. Вот такая вот сила дана женщине. Вот что вы э, можете, в принципе. Третий аркан, да, получается? М? Третий аркан. Третий аркан, это же подряд лица. Что-то похожее. Женская сила земля, она уже Что-то похожее, что-то похожее. Она что похожее. Да, она да. ничего не делает. Она просто сидит. Но, но я, должен, я должен уточнить, вот Шанти, это ее энергия, она поэтому об этом говорит. Но я должен уточнить. Вот у того мужчины, который ко мне приходил, женщина нифига не сидит. Она говорит, у нее женская, то есть это стрижка, короткие волосы, вообще такой ежик. Она постоянно активная бизнесом, куда-то все время летает, ездит. Вот. Ой, ну да, правда. Вот у нее такая, вот он описывал ее, да. И как бы помощь-то ей вообще не нужна, вот так вот объективно посмотреть, она сама кого хочет спасет. А вот он чувствует именно вот так. То есть это не говорит о том, что вам нужно, вот как той самой императрице сесть на стуле или в кресле и сидеть, так сказать, своего принца, и принца ждать, и испускать какие-то некие флюиды. Вы запросто можете заниматься бизнесом, карьерой, чем угодно, но у вас внутри есть этот сос. Спасите наши души. Внешне вы можете выглядеть вообще прекрасно, а вот какой-то отдельный мужчина может чувствовать, что нужно вот эту принцессу спасти. Добавил, да. Сейчас сейчас Шанти добавит, что? Хочу добавить, потому что кажется все так всегда сказочно и прекрасно. Но я скажу честно, вот я всегда, я никогда не завидую человеку вообще никогда, вот потому что я считаю, что зависть это очень какое-то низкое качество, и оно мучит в первую очередь того, кто завидует. И мне всегда очень радостно было за людей, не могу даже сказать, что я завидовала, нет, такого вот нет во мне. А вот как ты вот смотришь на человека, на вот на женщину именно активную, и понимаешь, что ты не такая. И всегда было очень трудно с этим, вот невероятно трудно. И я не знала, ну господи, для чего я родилась вообще. И что мне делать, особенно когда был этап выбора профессии, я думаю, я не хочу кем быть, зачем мне кем-то быть. Мне даже этот ступор был. Потом, когда мы же с Андреем встретились, он посмотрел мой гороскоп. До этого никто мой гороскоп не смотрел, для меня это было тоже что-то такое, что оказывается по дате рождения там гороскоп – это не то, что там по телевизору передают какое-то предсказание на день, да? А гороскоп человека – это вот его личная карта. И когда он мне сказал обо мне, я очень сильно удивилась, но в то же время я поняла, что это то, что я всегда чувствовала внутри. Например, мама мне себя говорила что нужно работать, нужно работать, а мне никогда Я не понимала, а зачем и как, вообще как работать. Я должна работать. Я Шаня сразу говорю, работать тебе не надо. Он мне сказал. Он счастье это какое. Да, я посмотрел мой гороскоп и сказал, во-первых, тебе должно вести по жизни колоссально. Я говорю, а мама мне всегда говорила, нам не везет. То есть программы, вот эти вот, мне вдалбливались, нам не везет, мы не я говорю, как вести? Он говорит, ну вот у тебя столько Юпитера вообще вот в гороскопе, ты в четверг родилась, ты там Юпитер у тебя что там, там близко к асценденту. Э, да? да к асценденту очень близко. Ну, то есть много-много вот этих вот юпитерянских... Гармоничный этот Юпитер. И я говорю, ну вообще так вот я задумалась, а ведь действительно у меня такие были ситуации в жизни, что вот мне прям просто вот раз и повезло, раз и повезло, у меня папа вот был такой удачливый. Но мне долбили, что они не везло. Потом говорит, и работать тебе не надо. Я говорю, во. Это... Какой хороший человек где встретился. Это то, что мне было необходимо. И если вам кажется, что вот сейчас Андрей говорит про меня, а я тут сижу, молчу, и мне так легко, ничего не подобного, мне нелегко. Первые годы я вообще кричала, где я? Где я? Я сижу и молчу. Я не понимаю, где я, я тоже хочу что-то давать людям, нести свое. Из меня вот, вот все эти знания, все эти проживания внутри были, но я не могла вымолвить ни слова. Мне было невероятно тяжело, но в медитациях я видела себя. Вот себя ту, высшую, высший аспект, видимо, своей души. И я видела себя... Вот, как сейчас я сижу, ну, ну, как бы, знаете, такой, может быть, трон или что, ну, как вот кресло с подлокотниками. И эта женщина, она просто сидит, ее одежда свисает, она очень такая спокойная, бесконечно спокойная, вот, как Великая Мать, когда я к ней прихожу, и я чувствую эту энергию. И она сидит, и, по-моему, в руках она там держала что-то, и больше она ничего не делает. Я говорю, родной, что же мне делать-то? Это я, я знаю, что это я, и я мечтаю быть с ней единый, и мне было много лет непонятно, как же я могу вот эту свою суть божественную раскрыть здесь на земле, когда нужно суетиться, нужно куда-то бежать, нужно что-то предпринимать, нужно что-то делать, а я этого всего не могу, что же мне это делать? И вот это у меня огромная была дилемма, и когда уже появилась моя Дишакти, я поняла, что вот она, и я работаю в это время. И я иду вместе с ней, я веду ее. И веду я ее вот в это, ее высшее. Не в свое, в ее. Помогаю просто ей пройти туда, где сидит самая главная, великая, божественная мать. И у женщины случается то, что ей нужно. И это мое счастье. Все. Казалось бы, просто, элементарно. А нужно к этому было прийти, и еще до сих пор оно что-то там новое раскрывается. И всегда у меня было, да, вот если я сижу спокойно, я не мечусь, я не говорю, я хочу вот это, я хочу вот это, принесите мне это. Этого я не делаю, я просто внутри подумала, что мне вот хочется вот этого. И жени привезла. И тут ну мне это пространство через мужчину или просто через кого-то. Вот просто раз тебе и приносят. То есть это вот тоже, когда я изучала Третий Аркан, императрица, она просто сидит. Она, казалось бы, ничего не делает, она неподвижна. Но ее женская энергия, ее инь, настолько огромен, что вокруг нее начинает все крутиться. Или вот Андрей мне говорил, матка в муравейнике, что она делает? Она ничего не делает, она только рожает. То есть все остальные суетятся, все оберегают, защищают, что-то делают, работают, она просто рожает. То есть она, мать, она несет эту в себе энергию. Ну тут важный момент, если вы изучали этот вопрос, очень важный момент. Если матку специально ученые, вот, которые наблюдают, если матку убивают, муравейник расползается. Вот она сидела, ничего не делала, только рожала. Ее убили, муравейник рассосался. То есть все. И -то Вокруг нее, понимаете? То есть центра не стало. Как бы ничего не делающая матка, вот какая у нее такая удивительная энергия. Муравьи расползаются. Ну вот смотрите. смотрите. смотрите да, хорошо. Вопрос очень на самом деле большой, и мне сегодня не хочется с вами обсуждать эти, эти вопросы вот так вот сильно. Много мне хочется вам дальше после обеда вот у нас будут практики быть на женский день, мне просто хочется передать вам это состояние, которое есть у каждой из вас, вот это глубинное наше женское состояние, женская энергия, чтобы вы прожили, прочувствовали, и не хочется разговоров, поэтому сейчас вот тоже договорю, и Андрей продолжил. И вот Света, когда я ее колбасила, она же ходила на Адишакте, но прошла у меня целый курс, 12 занятий, то есть это 3 месяца, один раз в неделю занятия. И она мне каждый раз спрашивала, Шанти, ну что мне делать? И каждый раз я ей еще сидела с ней дополнительно, наверное, проводила РД-консультацию, что ей делать со своим мужчиной. Я всегда говорила, Свет, нужно начать с себя. И вот любая женщина, которая приходит, казалось бы, да, вот сейчас тема эта возникла, вот Галя, да, вот вчера, кажется, был такой процесс, а пока вы здесь занимались, Наташа Жихарева приехала, мы же ее не ждали. А я говорю, приходите в домик, пообщаемся. Она пришла, мы с ней сидим и как раз разговариваем вот об этом. Я ей говорила о том, что когда женщина стремится к своему мужчине, она настолько бывает вот, ну, сконцентрирована на нем, и у нее вопрос, а что мне делать, чтобы быть с ним? И когда такая женщина ко мне приходит, она же приходит часто, женщина приходит на одешахтин не ради себя, не ради себя, давайте будем честными, ради мужчины, чтобы стать лучше, чтобы стать такой, чтобы ему я была нужна, чтобы мы были вместе. Я всегда говорю, девочки, нужно начать с себя. Я это говорю исходя из собственного опыта, не из книжек, не из статей. В этих статьях я не находила для себя. Я читала, полюби себя, начни с себя. Как? Как можно себя полюбить, когда тебя чистит, внутреннее очищение, если тебя всякие беги его лезают? как можно себя в это время полюбить за невозможно? Как можно себя полюбить, когда тебя любимый отвергает, он тебя игнорирует? Как можно себя в это время полюбить? Аффирмациями нет, не получится. Это вся информация, эта вся информация идет по горизонтали. Вот. Она изначально пришла из источника оттуда сверху, потому что там эта суть полюби себя. И она пришла сюда, спустилась, люди узнали и распространили ее. И сейчас она вот так вот, по горизонтали только крутится. И все девочки вот это читают, да, мы все, мы все читаем. И я читала в свое время, искала ответ. Но когда мы только приходим по вертикали вот туда, в свой источник женской силы, Великой Матери, да, мы будем так говорить, потому что других названий нет, изначальная женская сила, шахте мы туда пришли. Мы соединились с ней, мы прочувствовали. И когда мы начинаем с ней работать, ее раскрывать, мы с ней соединяемся, мы начинаем здесь, на земле, жить исходя из этой силы. И тогда мужчина начинает меняться. Либо он вообще уйдет из жизни, потому что он не соответствует вашей энергии, либо появится другой, либо же этот мужчина, он станет на вас совершенно иначе смотреть. Это мой пример, наш пример с Андреем. Я ничего не выдумываю, я ниоткуда то не беру. Это личный опыт, который я могу передать вот просто через Адишакте. Но я не передам его вам словами. А вы можете его взять, просто пройти туда со мной, остаться там и получить то, что вам нужно. Только когда мы соединяемся со своей женской силой, вот со своей истинной женской силой, только тогда мы начинаем быть настоящими женщинами, настоящими собой, да, вот так скажем. И у меня это было то же самое. Все, что ты проходила, проходила я один в один. Для меня это не новость. Я все это понимаю, прожила это на собственном опыте. Когда ты держишься, думаешь, боже, я не могу не дописать. Оно так и срывается, и ты пишешь, а потом думаешь, зачем я это сделала? Зачем? Надо было подождать, подождать, что-то внутри подсказывает, нужно было подождать. Я прочитала. И вот когда уже ты находишься с этой силой. Обретаешь свою целостность такой, да, женскую, свое единство. Тогда мужчина он на тебя уже смотрит по-другому и относится по-другому. Ты знаешь, что вот прям шелковый путь путем, расстелился, будут и проблемы, проработки и все. Но изначально, когда вот женщины с этим запросом обращаются, они говорят, а что мне делать, чтобы быть с ним, нужно начать с себя. Но начать с себя не по горизонтали. Вот так эти аффирмации, не дай Бог эти манипуляции, которые душу заведут так далеко, что потом еще придется несколько жизней за это расплачиваться. А именно Божественный источник вот туда. И если есть у вас такой проводник, это очень хорошо. Вот когда в вот эту чистоту, в вот эту Божественную вас привели туда, вы там побыли, взяли то, что вам нужно, вы пришли сюда и начали этого воплощать здесь, на земле.